Приветствую. Для того, чтобы повысить продажи, для того, чтобы получить больше прибыль, вам нужны клиенты. Один из способов получения дополнительного потока клиентов это создание сайта и привлечение клиентов при помощи интернета. Я хочу вас пригласить на бесплатный интернет-тренинг, в котором буду рассказывать, как раскрутить сайт, чтобы получать еще больше клиентов при помощи сайта. Мы рассмотрим способы анализа целевой аудитории анализа конкурентов ваших которые продают аналогичные продукты по каким запросам они уже продают в интернете в итоге вы сформируете набор ключевых фраз которые будут составлять так называемое семантическое ядро при помощи которых вы получите нужных вам клиентов не просто даже клиентов а Клиентов, которые готовы вам платить деньги. То есть те не посетители сайта. Вам не нужны посетители. Вам нужны именно клиенты. Я расскажу, как сформировать это ядро. По итогам этого ядра мы создадим структуру вашего сайта. Наиболее оптимальную. Я расскажу, как создавать страницы. Как их называть, какие атрибуты. Фактически это вы получите чек-лист с пошаговой инструкцией, что надо сделать, чтобы оптимально вкладывать ресурсы в создание сайта. И по итогам у вас будет сайт, который будет, ну реально, если вы будете выполнять все мои инструкции, я могу гарантировать, что через 2-3 месяца у вас будет порядка 200-300 посетителей в день, буквально, я думаю, Через полгода можно будет достигнуть цифры, превышающие тысячу посетителей. Для этого, правда, придется создать большое количество контента, то есть именно страниц, определенным образом их посвязывать друг с другом, определенным образом написать заголовки. Ключевые именно моменты, почему сайты плохо раскручиваются, именно в том, что неправильно создается вот этот сам контент. Вы... Люди неправильно прописывают заголовки, допускают множество различных мелких ошибок. Вот про эти ошибки ключевые, из-за которых поисковые системы не могут хорошо продвинуть ваш сайт, понижают его в рейтинге. Я про них и расскажу. По итогам вы сможете давать эту инструкцию вашим подчиненным, либо же каким-то фрилансерам, которые будут поддерживать ваш сайт. И вы будете получать все больше и больше поток клиентов в ваш бизнес. И что самое важное, это будут бесплатные клиенты. Потому что один раз, сделав раскрутку, он работает. У вас постоянный потом поток. То есть фактически это достаточно дешевый. Единственный момент, желательно, конечно, на первом этапе вот это, при анализе целевой аудитории использовать контекстную рекламу. Pay-per-click. PPC. Pay -per -click, да. Но, ну, в общем-то, можно и без этого обойтись. Для того, чтобы получить доступ к этому курсу, порекомендуйте его в соцсетях. Для этого я специально сделал внизу формочку. Внизу этой страницы есть формочка, на которой есть специально кнопки с рекомендациями. Потом, когда вы нажмете, перезагрузится страница и будет форма, куда вы сможете ввести регистрационную информацию для доступа к этому курсу. Либо же вы можете... Написать форму обратной связи. Страница на сайте большепродаж.ру. Вот эта вот форма. Страница обратной связи на сайте большепродаж.ру. Если вы не хотите пиарить, есть альтернативный способ. Купить доступ к этому курсу. Он будет стоить 3000 рублей. Ссылка будет внизу страницы также. Нажимаем на пиар формочке соцсети и жду вас в курсе.